Уважаемые, ну что ж, прошли наши чудесные дни ожидания. 15 дней мы выжидали, и теперь нам пора дегустировать, перед этим расфасовать наши новые очередные осенние настойчики. Так же, как всегда, профессионально на глаз. Ну что ж, получилось у нас чуть меньше, больше. Здравствуйте, уважаемые. И теперь мы попробуем наши настойки. Теперь узвар. Да, все, что... здесь крепость больше строковничка. Поэтому мы возьмем, сейчас я. о спинке. Это можно не запивать. Две стопки в день, не Выдержишь? Выдержишь? Ну полезно, что не козы. Зрение улучшает. Сейчас, да, буду смотреть. Лучше, чем всегда. Покупайте проверенный спирт. Готовьте. Не знаете как, смотрите видео. Оценка рисков не проведена, да? Вторая волна. Это бабушки на варенье. За объективное мнение, а не за панкрок. Здравствуйте, уважаемые! Мы продолжаем нашу алкодегустацию. Теперь другие две настойчики. И как всегда.. Со мной Иван. Сегодня у нас черничная бочилочка Жолочко. и дынька. Предыдущие две настойки Узвар 18+. плюс и Если правильно поймут. Узвар, нет Узвар это вообще компот из сухофруктов. У нас настойка Узвар была и этот и апельсиновые корки с яблоком. Вы уже видели ровно неделю назад, но если что, она вот здесь вот где-то выползла. Так что попробуем сначала чернику именно той крепости, на которую мы настаивали, сколько она дала. Она причем дала достаточно жидкости. Здесь вот именно вот прям то. Вообще не настаивали на 60 нектар. Нектар чернично-водочный нектар. Вот, Пуля. Жахнем. Я говорю, как... типа. Ягодки мешают. <смех> <смех> вот девиз <смех> О, жесть, блин. О! Да, это жестко. Без ягодок-то. Без как-то. Ягодок <смех> нормально улетел. <болит. смех> а прям каждую кусаешь оттуда. Да еще вторая, вторая, вторая волна. Вторая волна. Вот это бабушки на военне. Плюс <смех> мир. Зато полезно, черника зрение улучшает. Сейчас дальше буду смотреть. <свят> Лучше, чем всегда. В <свят> общем, Без ягодок, да. Главное, выводы, без ягодок. Ну, ну тоже мяка получится какая, да, жесть? Да, там будет вкусняга. Через, наверное, недельку выйдет уже ролик на выжимание. То есть все, что мы использовали для настаивания, полностью прокрутим, выжмем и продегустируем. Там прям все вкусы в одном. Будет по-любому ля бомба. Так что, а теперь... Уже без ягодок процеженная, оценка рисков не проведена, да, непродуманный шаг. Так, тогда я ягод просто поемлю, с банки ягод просто в нулину. Кто-то же говорил, что надо снять ролик, как накачиваем моргу с щелый. Ну вот здесь вот с ягодок, начали с маленького, с малого. Ягоды, конечно, да. Ну что ж, попробуем теперь уже подразбавленную, до срокомничка примерно, там, на глазик. Уже Но и без.. С... Да, он не показывал, потому что сахара много. Вот. Ну. Э -э, довольно неплохо. Очень приятно. Да. Вкуснейше. Чудеснейше. Едем дальше. Ну что ж, теперь самое да. время отведать дыньку. Та самая крепость, на которой настаивались. Э, настаивали да. и на... выдерживали. На которой вы настаивали. Жахнем. Жахнем. Жахнем. Плохо или плохо? Как говорится, охуеть как няшно. Как, как няшно? Няшно. Лучше не использовать это слово. Перефразировать сразу. Дыня прям вообще топ. В общем, потрясающая дыня. На дыне надо настаивать. Настоятельно рекомендую. Настоятельно на... На рекомендую Ну, Но подойдите серьезнее к выбору дыни, конечно. Да. Нужно иметь некоторые навыки. так что Донайте нам на дыню на вот эту вот, вот на вот, вот дыню, карту торпеду? на вот эту вот дыню, торпеду, на вот эту вот карту в описании. Ссылка на нее обязательно. Занайте денег, мы купим дыню и купим спирта. И каждому седьмому, а может быть, четвертому, а может быть тебе, мы пришлем эту бутылочку. Как нет? Почему бы нет? Это что за сорт? Не помнишь? Это торпеда. Ну, она как торпеда летит. Торпеда прям вообще залетает. Торпеда и плит. Вот так вот выглядит книга. Вот так вот выглядит Петр Иванович. Настоятельно рекомендую к прочтению. Как он выглядит? -то? Никто не видел. Ну да. морячок Также у него есть баржа обреченных, антипирания, волчий камень и еще несколько десятков других книг. Очень хороший автор, рекомендую прочтению. Так что, такие дела. Ну, а теперь э, отведаем дыню той самой уже разбавленной крепости. Здесь вот у нас сороковничек, тоже примерно, потому что сладость дала она дикую. Давай, Иван, оценим дыньку теперь полностью. Естественно. Да, вот 40 и идет, да. Гам, вообще прям лимонадик. Бля, это прекрасно. Вообще замечательно. А еще я планирую, это, кстати, внимание, спойлер, где-нибудь ближе или чуть после Нового года э, сделать на новогодние настойки в этот раз будет... Э, гузер... ну, мандаринах? Мандарины уже были, э, Ананасы. На оливье как не что-нибудь такого? Вот. Что бы Новый год актуально? Ну, явно не на консервированном горошке. Банановым мы еще не делали настойку. Получится, не получится, извините, знаю. Возьмем тогда бананы, ананасы. На киви мы еще не настаивали тоже. Чисто киви, да. Чисто киви. И тогда этот. Без чеснока, но с имбирем. Имбирь-лимон. Имбирь-лимон. Как лимон пока имбирь Да, да, да. Так что это спойлер. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Да, надо подытожить. Давай еще по одной. Действительно, почему меня? Дынечка прям хорошо, да. И, Ды, он, дыня христать, христать. Христать? Чего христать все Христать, -христа, -христа, -христа, -христа, христа. Даже не запивайся. хорошо я вообще. Дыня торпеда говорит вам всем до свидания. <связано> <связано> дыня торпедой улетает в желудке. Да. Так что покупайте проверенный спирт, готовьте. Не знаете как? Смотрите видео. Да. И, как всегда, подписывайтесь на мой инстаграм. Обязательно. Теперь я начал его немножко расшевеливать. Не совпаса. Ставьте лайки. Здравствуйте, уважаемые. Делать снова безотходный... <с <с Я только яблоки я беру кто пришел, вы прям <смех> в шоке наверно Ролик на бургер Вот здесь и в описании Рекомендуем безотходное производство Выжимайте, если на чем-то настаиваете Отжимайтесь, если вы спортсмен <смех> смотри Насколько вы... был бы ты полезен для общества Тогда вот, если бы ты стал таким Чешите яйки пока М -м -да. Синхронности тут пока не хватает Пока синхронности не хватает Но yeah. мы не плавцы, хули. Ну мы не все пошли да? Можешь? Да. а ну, смысл? Да. Нахуй я, да? Зашел в магазин. Да я, блядь, просто сука. Идешь, а резко ид ⁇ как бы хуй. Вообще, не произвольно. Как бы, блядь, есть, я болею. Да, сука, я болею. Это просто так, как я что ты их вводишь, да, когда люди будут лахать на самом деле.